Всем привет! С вами Russian with Dasha, и сегодня у меня в гостях Тамара с канала Russian with Тамара. Подождите. Нет. У меня новый канал. А, да. И мы его рекламируем. Хорошо. Как называется твой новый канал? Да, он пока не очень большой. Называется Russian Stories with Тамара, и я буду рассказывать истории. Да, это очень классный канал для тех, кто изучает русский недавно. Уровень А1, А2, я думаю, да? Ну, есть и B1, B2 тоже. Хорошо, то есть для любого уровня. Но есть отличная история для начинающих. Вот мы долго... Начинающих, как <с я. мы записываем. На самом деле, чем проще видео, тем сложнее... Его записывает Да, это точно. Тамара любезно одолжила свои микрофоны. И я надеюсь, что звук будет сегодня хороший, в отличие от моих последних видео. Тамара да? засмущала. Ну ничего, Тамара приехала из Амстердама. Но расскажи нам, где ты родилась и как ты оказалась в Амстердаме. А, -а, -а сразу личные вопросы. Сразу да. Бинго. Я из Питера. Из Петербурга или из Санкт-Петербурга, но родилась я в Ленинграде. Да, в СССР. <с <с да, как и я, в принципе, в СССР. Да, еще в... в СССР? Да, я в девяностом родилась. А я в восемьдесят втором. Но ты успела, успела родиться в СССР. Да. И ты приехала в Амстердам. Когда тебе было? Сколько лет? 20... 29. девять. Это была твоя первая поездка за границу? Нет, конечно, нет. Я много путешествовала, и я жила в Италии, и я уже решила, что всю жизнь буду жить в России, в Петербурге, но есть такое выражение. Жизнь внесла свои коррективы. Да, или не зарекайся, да, не говори. Я Рас... никогда не уеду из России. Да, расскажи пожар... Богу свои планы, пусть он посмеется. Точно, точно. Это можно вырезать. Это в Конституции прописано, это можно. Значит, ты пожила в Италии, потом переехала в Амстердам, да. думая, думая, что будешь жить. Нет, я пожила в Италии, приехала. Обратно в Петербург. Я не планировала оставаться в Италии. Я изучала итальянский. Потом я открыла языковую школу, курсы, преподавала итальянский. В Санкт-Петербурге. В Петербурге. Угу. И потом я поехала в Индию. Я ездила в Индию каждый год. И в очередной поездке я встретила своего будущего мужа. И муж был -да -да -да, из Амстердама. Ну, почти. Он 25 лет жил в Америке. Ага. Есть такое выражение «интеграция», и он всегда шутит, что он дезинтегрировался. В смысле, интеграция – это когда ты приехал в страну, и обычаи изучаешь, язык, и хочешь быть как местный, а он, наоборот, стал уже как не местный. Uh -huh. иностранец в своей стране скажи пожалуйста амстердам и питер похожи? есть там да, много общего и есть большие различия похоже потому что и амстердам и питер на море морской климат а, ну I первый съездил в амстердам ему все понравилось и он решил хм, сделаю свой амстердам только Нет. на болоте но Амстердам тоже был на болоте. Это mm. все очень похоже. И да, европейская архитектура. Эм, ну и все. Думаю. Ну, много каналов, рек. Да, вода, каналы, реки, климат, дожди. И все. Остальное очень разное. Самое яркое отличие русских от голландцев или голландцев от русских? Вот прям что бросается в глаза? Русские это люди. Общинные, то есть есть такое слово ⁇ комьюнити ⁇ община, это когда мы как семья в глобальном смысле, племя, а голландцы индивидуалисты. И дальше, ну это как Европа и Азия. Мы где-то, русские где-то посередине, но больше в Азии в этом плане. Mm -hmm. И дальше целый ряд, огромный, огромное количество отличий, которые от этой точки идут. Понятно. То есть нельзя сказать, что ты прожив сколько лет в Голландии, получается? Восемь. Скоро будет девять. Но ты можешь сказать, что ты немного стала похожа на них? Или ты осталась... А, я изменилась, конечно. Мне было трудно сначала, и сейчас я приняла очень многие вещи, и мне во многом стало комфортнее там, чем здесь. Например, голландцы очень прямые люди, они могут очень прямо сказать, что им комфортно, что некомфортно. Я думала, русские очень прямые, прямолинейные. Русские по сравнению с голландцами это просто, я не знаю... Небо и земля? <связать> Китайцы или японцы? Я слышала, что там не принято говорить прямо. А... Япония. Вот да. Ведь -то всегда отвечают, да, никогда и не. Никогда нельзя напрямую. в лицо говорить что-то, что может обидеть человека. Но есть огромное преимущество прямоты в том, что тебе не нужно думать и. Тебе не нужно пытаться читать мысли другого да, человека. Гадать точно да. не нужно. У нас это часто получается, часто такая паранойя. А если я сделаю то-то и то-то, что он подумает, а может быть, ему некомфортно, в Голландии некомфортно скажет. Ты знаешь, мне кажется, это даже черта нашего менталитета, что мы любим терпеть. Точнее, нас приучили терпеть с детства. Молод... Но, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Наверное, это, это это, да. Ну Потому что у нас история, комму... мы жили в коммунальных, ну, не мы, я не жила, а мои родители жили в коммунальной квартире. У дедушки был принцип никогда не конфликтовать с соседями, потому что нет другого варианта, вам нужно жить. И копить пассивную агрессию годами и делать вид что вы одна семья да mm -hmm. я понимаю но получается голландцы более прямолинейные да абсолютно интересно я никогда об этом не слышала иногда то есть в начале это воспринимается как хамство это просто один из самых главных культурных шоков. – Ничего себе, ребята, я я впервые такое слышу, обычно наоборот, когда я говорю с американцами или англичанами, говорят, что да, русские очень прямолинейные, всегда говорят, что думают, но да, ты меня сегодня чему-то новому научила. Хорошо, если мы поговорим про голландскую кухню. Когда я была в Амстердаме, я ходила в ресторан с домашней кухней. Там были только местные, и мы, друзья из хостела, пришли и попробовали блюда, которые очень сильно мне напомнили русскую кухню. Там тоже было пюре. Там тоже была капуста, ну, типа квашеной, какое-то мясо, и мне показалось, что, блин, да голландская кухня пош... похожа на русскую. Это так или нет? Окей, okay, я надеюсь, я никого не обижу, я не люблю ни русскую кухню, ни голландскую, а... Это говорит прямолинейный человек из Голландии. Окей, okay, друзья, извините. Мой муж – повар от Бога, он готовит очень вкусно. Но это французская кухня, итальянская, быть, ази... да, азиатская, голландская кухня. Ты берешь все, что угодно, и кидаешь это во фритюр, а -а -а. голландская кухня плюс картошка фри. Я обожаю вот эту картошку, которая продается в ларьке по пути из ЖД вокзала. А -а -а. Там, ну, там бельгийская картошка, по-моему. Ну ладно, не важно. А нет, есть э, две вещи, которые мне нравятся в голландской кухне. Это голландская селедка и битербаллены. Это такие шарики, мясное, что-то мясное внутри и фритюр. Но дело в том, что в России э, селедка это популярная закуска к водке, но русские понятия не имеют, что такое настоящая голландская селедка. Потому что у нас это что-то такое таким рыбным запахом. Да. Э, такое. Как бы совсем другой продукт. Но у нас она обычно соленая. Но в Голландии тоже соленая, но она свежая. То есть ее ловят, тут же замораживают, как deep freeze, Это бум, мгновенная заморозка. Нет вкуса рыбы. Это что-то, как, не знаю, как устрица, что-то такое вот. Я не могу описать, что такое голландская селедка. Я просто фанат. Да, я люблю селедку. Обычно мы ее едим с вареной картошкой, луком. Ты пробовала Селедку в Амстердаме? Нет, кстати. Еще один, один повод. Да, еще один в повод. Музей Ван Гога и Селедка. Да, мы с Тамарой уже записали видео для ее канала, в котором я сказала, что не была в музее. И да. Мы обязательно сходим, когда я туда приеду. Когда откроют границы. Да, да, да. Ой, не сыпь меня соль на рану, как говорится. Хорошо. У меня в гостях на канале уже была Юля с Russian Connection. Если вы не смотрели видео, ссылка появится в углу экрана. И там я Юле задала интересный вопрос. Точнее, я задала простой вопрос, но получила очень интересный ответ. Во-первых, как ты считаешь, что для русских, для россиян или даже нет? Что для тебя счастье? Ты вообще счастливый человек? Да, Наверное, могу сказать, что я счастливый человек. Для меня счастье – это гармония в душе, мир с собой. Uh -huh. То есть это что-то внутреннее, да, не внешнее? Но внешнее, если мир в душе, ты знаешь, что тебе нужно, и ты можешь это организовать. Да, отлично, я согласна с тобой. А для тебя? Для меня тоже, да, это внутреннее состояние. Но Конечно, нужно много чего, есть потребности, но если ты, если ты знаешь, что тебе нужно... Если у тебя есть психотерапевт. Да, я недавно прочитала прикольную цитату. В 15 лет мы обменивались фантиками от жвачки Турбо, а в 30 психотерапевтами. Но нет, я, я никому не даю номер. Ну, Но я все к тому, что я поняла. Да, интересы меняются. Да, и я поняла, что да, действительно, счастье это что-то внутреннее, это просто чувство спокойствия, это какая-то спокойная сила внутри, и ты просто, несмотря на то, что происходит в твоей жизни, относишься к этому как к чему-то временному. Мне кажется, что это просто, как когда ты в контакте с собой, ты можешь быть любым. У тебя может быть проблемы, у тебя может быть могут. хорошее настроение, плохое настроение. Если у тебя нет внутренних конфликтов, то проблемы приходят и уходят. Хорошо. Ну да, как ты сказала, действительно, что-то временное. Спасибо. За что ты любишь Петербург? Я думаю, для меня самое главное это мои друзья. Петербург это как ну, как декорация, Красиво, очень красивая декорация для того, что происходит между нами. Красивый ответ. Даже грустно стало немного. Что, ты вспомнила Новосибирск? Да нет, я просто скучаю по своим друзьям, которые далеко. У меня подруга живет в Женеве, друг с Пелиси еще друзья Они все по миру из Новосибирска разъехались. Ну подруга, да, из моей школы, друг угу. из лицея, и мы все разъехались. Да, да почему-то да, все. У нас тоже много людей уезжает, но много еще осталось. Угу. Я знаю, что ты очень музыкальный человек. Спасибо. Скажи мне, это семейное? У тебя родители тоже одаренные и играют на каких-то музыкальных инструментах? Да, можно сказать, семейная. Мой дедушка преподавал музыку в детской музыкальной школе, и все детство мы... у нас была традиция на все семейные праздники петь хором русские народные песни, романсы. Я ходила в музыкальную школу, это было ужасно. Я одна из всей семьи бросила музыкальную школу, и потом... Е -е -е. Да? почему ты так говоришь? Просто, мне кажется, мало кто понимает, что то, что ужасно, надо бросать. Все терпят в основном. У меня появился мой кружок по биологии, и я сказала, все, я знаю, чего хочу, и чего не хочу. И потом у меня была группа музыкальная. Но сейчас я вот 10 лет, почти 10 лет не играла. Почему? Но я стала мамой и это на довольно долгое время заняло все мое внимание сейчас хочу как-то вернуться да обязательно возвращайся и твой брат тоже музыкант да кстати посмотрите видео когда я его смонтирую, <смонтирую> <О> чем оно? <смонтирую> мы поговорили с братом как он вот играет в метро и вообще-то это нелегально очень интересно как он общается с с сотрудниками метро. Не буду пересказывать видео, но... Да. Я оставлю ссылку, когда появится я думаю, видео. Я думаю, ты его встретишь рано или поздно. Возможно, уже встречала. Хорошо, и напоследок с нам что-нибудь. Какую-нибудь частушку или просто маленький куплет? Ваку, вакузнеце, ваку, вакуу, ваку, ваку, кузнецы, молодые кузнецы, вакузнецы молодые кузнецы. Все. Второй куплет. Давай второй. Они, они куют, они, они куют, они куют прикалачивают, к себе Дуню приговаривают. А потом они сказали пойдем Дуня и сошьем Сарафан из лопуха. Ух, да, кузнецы это мужчины, которые делают из металла разные вещи, да, например, подковы и так далее. В общем, кузнецы. А лопуха это растение, у него большие листья, и это ну, шутка. Это на самом шутка, деле да. ты не можешь шить сарафан из лопуха. Да, то есть у кузнецов что-то другое на уме, скорее всего. Да, а мой дядя еще придумал еще один куплет, что туда. Пролез таракан и прогрыз сарафан. Так что бедная Дуня. Да, на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Тамара, большое спасибо. Я даже не поверила, что ты согласилась пить Песню. Да, но это классно. Но это мы вырежем. Нет, все. Я очень рада, что ты. мы с тобой встретились и надеюсь, что мы встретимся еще. Обязательно. Может быть, может быть, даже в Амстердаме. Да, да. Спасибо всем, что досмотрели это видео, и благодарю своих патронов за поддержку. Если вы хотите получать транскрипции моих видео и подкастов, они сейчас выходят с параллельным переводом на английский язык, подписывайтесь на мой Patreon. Вот, всем хорошего дня, пока!